Леди и джентльмены, всем привет, с вами снова Макс Репьев. Мы с командой приехали в жилой комплекс фрукты, потому что по нему на сегодняшний день происходит ажиотаж. А ажиотаж произошел из-за того, что здесь появилась семейная ипотека под ставку 5,5%. Правда, вам одобряют всего лишь 6 миллионов рублей, то есть вы должны будете внести действительно большой первоначальный взнос, но 5,5% это действительно очень интересно. По дополнительным условиям, это ваш ребенок должен быть не старше 2018 года, да, как это забавно звучит, но, тем не менее, можно воспользоваться всей этой историей. Ну, или, например, просто приобрести недвижимость в ипотеку. Давайте я вам напомню, что «Фрукты» на сегодняшний день – это, по факту, единственный проект в «Сириусе», который строится по ФУЗе 214. Первая очередь уже сдана, и здесь, как видите, активно шумят и делают ремонты. Вторая очередь сдается в июне, а третья очередь сдается в конце этого года. Ну, ключи будут передавать примерно через 2-3 месяца после того, как объект вводится в эксплуатацию. Много кто говорит, что фрукты выглядят как-то не очень, и типа это как эконом-класс. Ребятам проект достался в наследии, и они его просто доделывают. То есть они здесь не могли сделать какие-то люкс-фасады, не могли здесь делать ничего. Они здесь зато очень круто обыграли территорию. То есть здесь действительно очень хорошее наполнение по спортивным площадкам. Вот есть баскетбольная, там дальше есть теннисная площадка. Вот мы только что проходили с вами вот в этом корпусе. Там находилась футбольная площадка. Есть зоны выгула собак, зоны пилатеса, зоны йоги. Огромное, кстати, количество парковок. Вот она сейчас здесь на ваших экранах И 1100 вообще парковочных мест И на самом деле действительно большое наполнение Для того, чтобы вообще не выходить Даже скейт-парк будет внутри самих фруктов Но визуально как бы это выглядит так Я с вами соглашусь, что это конечно же не бизнес-класс Но очень-очень и очень хороший комфорт Я вам по секрету скажу, что пока я был в Дубае Хотел продать свою квартиру вот здесь Но потом передумал и она не продается вообще никак сейчас Потому что я понимаю, что такого второго проекта не будет. Сириус интересен, он развивается, и государство сюда вкладывает действительно большие деньги в наполнение самой территории, именно самого Сириуса. И фрукты здесь... Наверное, один из самых недорогих проектов, который вы, покупая, получаете прописку Сириуса и можете воспользоваться различными благами, типа бесплатных спортивной секций и разного рода активностей. также здесь, как вы знаете, проходит огромное количество форумов и каких-то ивентов. Также самая лучшая набережная, кстати, до нее здесь идти пешком примерно минут 25-30. На машине, например, минут 5, на самокате минут 10. Мы с вами видим на сегодняшний день, как наполняются именно детские спортивные площадки. То есть это все как бы перестраивается, переделывается чуть-чуть и причесывается. На самом деле мне вот очень нравится такой ландшафт тем, что он перемешку с урбанизацией и с такой природной направленностью, то есть бревна на которых просто можно посидеть и есть вот такие вот уже оккультурные лавочки на сегодняшний день яблочный корпус уже полностью готов по фасаду ребята сейчас активно делают внутренние места общего пользования и как они говорят к лету уже все будет готово, то есть можно будет спокойно принимать квартиры. но я думаю, что реально это будет примерно август ко второй очереди у нас относится яблоко слива и абрикос, по-моему Я просто их путаю постоянно Очень приятно, что ребята действительно поработали над озеленением Здесь, кстати, везде есть система автополива То есть это всегда будет зелено и красиво Но кто-то уже начал вытаптывать газоны Это уже некрасиво Но я думаю, что управляющая компания с этим будет бороться Также, кстати, сами фрукты же разрабатывают приложение для управления самим комплексом То есть вы можете вызвать там прачечную, можете вызвать уборку И еще что-то они там докручивают, допиливают То есть будет действительно прикольно на сегодняшний день мы видим с вами Как выполнена спортивная площадка Которая относится именно Ко второй очереди, это, кстати, будет самая большая Спортивная площадка, здесь же будет теннисный корт Вот здесь вот будет скейт-парк Ну и огромная еще вот такая часть активности То есть тут можно разбираться целый день Мне кажется, когда вот его уже полностью зададут Я приду и сниму подробный обзор на то, как вообще выполнены спортивные площадки. Итак, заходим внутрь. Здесь, значит, у нас почтовые ящики. Выполнены они действительно в такой эстетичном формате. Обычная отделка на стенах. Какие-то 3D-панели небольшие. Ну и здесь, в принципе, ничего такого особенного нет. Идем в лифт. Это, кстати, один из немногих лифтов в Сочи, который в технологической такой пленке сделан так, что его видно. Это не как это называется, фанеры. не фанеры, да, его делали а обычной вот такой вот пленкой, то есть вы здесь ничего не грохнете, вот, пожалуйста, здесь стыка вот этого даже не чувствуется, и можно в зеркало посмотреть. Удобно. лифт, ну сколько человек, наверное, на семь ну, 8 точно разместится. Я думаю, да, но если люди будут большие, то 5 А сколько? 5, да, 8 человек, написано 630 килограмм а у нас грузоподъемность а Мы поднимаемся сейчас просто для того, чтобы показать вам, как выполнены квартиры, как это все выглядит И из них мы поговорим о стоимости Сами фрукты внутри выглядят вот так То есть на первом этаже вы видели, здесь у нас везде одинаковые двери И вот такие вот таблички с номерами квартир Заходим в квартиру, это 47,5 квадратных метров Кстати, очень прикольная планировка, тем что ее можно сделать двухкомнатной Но нужно вон там будет снести часть и сделать проход с балкона Балкон при этом предварительно застеклить И вот, пожалуйста, вам расположение, где мы находимся на сегодняшний день Вот море там же, набережная Но для того, чтобы пройти, нужно вот так вот немножко обогнуть Вот, в принципе, отсюда хорошо видно территорию самих фруктов вот там, кстати, будет ботанический сад, я его так называю, потому что там можно будет высаживать помидоры, огурцы, что-то, как это, садовое комьюнити, как-то так, в общем, они его назвали. Я думаю, что бабули там будут ругаться за каждый клочок земли, как они будут высаживать там свои помидоры, огурцы, и каких сортов они у них будут сидеть. Территория, мне кажется, выглядит действительно хорошо, и огромный, кстати, плюс, что дворы сделаны без машин. То есть вы видите, да, по периметру. Машины стоят, сделаны это для того, чтобы вы могли подъехать, разгрузиться и поставить машину вон туда на парковку Но ну, здесь вообще на самом деле огромное количество круговых парковок вокруг комплекса И фрукты наконец-то начали огораживать Если вы присмотрите сейчас, то вы увидите, что здесь уже установлен забор И просто это действительно была большая боль, и моя в том числе Я думал, что все люди смогут спокойно зайти во фрукты, но нет Теперь доступ будет только для жильцов ну, на машине это подавно вы сюда не заедете. Вот это 47,5 квадратных метров. И, как вы видите, здесь полный монолит. Единственное, что блочное заполнение идет только под окнами. Балконы пока еще стеклить не запрещают. В дальнейшем могут, конечно, и запретить. Вот такого размера здесь кухня. А здесь нужно будет застеклить и сделать проход. Так, а здесь вот у нас немножечко видно горы. Ну вот дом загораживают, там вот снежные шапки, вершина, на самом деле вид хороший, вот эта вся территория тоже будет облагорожена, спортивные площадки, парковки, зоны выгула собак, все это здесь будет. На сегодняшний день вообще во фруктах, если мы с вами рассматриваем квартиры от застройщика, начинаются от 12 900, и минимальная стоимость квадрата это 333, по-моему, тысячи за метр, максимальная стоимость квадратного метра это 527 или 520, я могу вот именно в этом заблуждаться. Но вы можете приобрести эту недвижимость как в ипотеку, можете приобрести это как в рассрочку, так и полностью за наличный расчет. И фрукты на сегодняшний день, в принципе, как и раньше, закрывают все потребности по недвижимости в Сочи. То есть вы можете приобрести вот эту недвижимость себе для отдыха, потому что здесь будет хорошая внутренняя инфраструктура, и, пожалуйста, вот вам море. Можете использовать ее для жизни, потому что здесь у нас находится через дорогу сотая школа, здесь же есть садик, и через дорогу в Сириусе построили новую школу, и там же еще сделали новый садик, Огромное количество ивентов и всего остального. Также можете использовать это для аренды, ну, как посуточно, так и длительно. И еще раз огромный плюс, что здесь проходит большое количество ивентов. Футбольные стадионы, хоккейные стадионы, фигурные дворцы, трасса Формулы-1. Все это находится именно здесь, в Сириусе. И все дополняется, дополняется, дополняется и дополняется. То есть государство хочет именно из этого района сделать лучший район в стране. Я думаю, что им удастся это сделать. Вот такая была краткая информация на сегодняшний день по фруктам. Здесь действительно очень много людей на сегодняшний день всем этим интересуется, И толчком была именно семейная ипотека. 5,5 процентов это действительно очень круто и хорошая цена но и можно рассмотреть в обычном. поэтому господа если интересен фрукты то ссылочки у нас указано в описании к этому видео переходите звоните пишите и наши специалисты вам это все покажут расскажут и вы вместе с ними выберите лучший вариант который на сегодняшний день к вам подойдет с вами был я макс репьев вам всем удачи хорошего настроения и пока